Птичка, что с тобой? Батя пострых. Бедная птичка, чего ж так батя тебя не любит? Это последний писк моды. Популярно так, вся молодежь ходит. Вся молодежь? Надо мне пострыжься. Не будем, как говорится, отставать от нового поколения. С фоткой типа черепаха. Индюк ты! Тьфу ты! Напугал меня. Думал... Кепка шевелится. Правда, какая черепаха. Слушай, я тут имидж хочу поменять. Может, ты стрыч умеешь? С меня одна, э, ну две сосиски свежих. Ну, садись. Только чур не обижаться. Ну все, можешь идти своему хозяину показываться. Только с тебя две сосиски, как ты обещал. Окей. Кстати, а сколько ты готов до меня под стрых уже? Ни одного. Так а что ты умеешь делать? Я умею, э, вазон с цветком писать, а что? Ужас! Ну и кто тут толстый хозяин, а? Мурзик, а, -а что тебе постригли? А что это новый имидж, ты что не знаешь, среди молодежи очень даже в тему? Ну, Шарик, ты у меня нарвался. Like Вот что значит работать в команде. Правда, Шарик? Правда, правда там. Чисти быстрей. Главное, не пукай. Вот, блин. Ой, а я и не только пукнул, я еще и... Мурзик, кап... пошли гулять. Лапками устал, все хозяин. Погулял. А свежую колбаску будешь? Свежую колбаску, мою любимую? Конечно буду! Но все, держите мне, семеро! Начинаю! Ах! Упс! А кто всю рыбу в холодильнике съел? Где этот кот? Шарик, ты не видел кота? Шо хозяин, опять кота потерял? Да, не могу найти, пойду в зале поищу. Ну что, котафей ищут тебя? Пускай ищет. Он еще не знает, что я телевизор разбил. А кто телевизор разбил, котафей? Что такое? Это я от страха. Ну вот, хоть какая-то польза от котов. Как? А мышь? Какая мышь? Вчерашняя! Я ж ее поймал! Это же котлета со стола упала. А я-то думаю, почему мышь такая вкусная и жареная? Ой, котлеты просрочены! Я сейчас! Три, четыре, пять и душа река искать! Это что, он издевается что ли? Делает вид, что его не видно. О, о, интересно, куда шары, кто спрятался? Да, да, да. Пойду я лучше посплю. То есть поищу его на кухне. Может заодно его и сосиску съем. хе что-то не свежие сосиски. Они уже просроченные. Вроде здесь у хозяина заначка свежих сосисок. Да не здесь, Блошкин. Полка и выше, быстрее, пока хозяин не проснулся. Блошкин, Блошкин, где ты делся в магазине? Попробуй тебя найди. А, я, кажется, знаю. Китикет, мой китикет. Время прошло, будто сто тысяч лет. Опять наелся. Не хочу тебя расстраивать, но это уцененные товары. ШО значит уцененные товары? Это значит, что срок годности на них истек. Как истек? Ой, я сейчас! Мурзик, ты серьезно, ты же в совке спишь, а рядом мягкая постелька. А знаю, что хозяина тебе скажу. После того, как я попытался поспать у Барбоса, мне и на совке уже хорошо. Эй, Барбос, сразу видно, кто тут босс или не видно. Сейчас я тебе, Мурзик, покажу, видно или не видно. Ой, да ладно, ладно! Не больно-то и хотелось в конуре вонючей спать! Что?! Э! <связывая> Ой, может в конюшне поспать удастся? Так, где это мой друг, конь Александр? Привет, Мурзик! ха а Здорово, мой друг, конь Александр! Ну и у тебя для коня! Как поживаешь? А вот как! Овёст просроченный попался! На карантине теперь! Э, кстати, бумагу не подкинешь? Вот облом сегодня со сном! <музыка> Стучаться не учили? Ой, а что ты тут ночью делаешь? Что, что, не видишь? Ванну принимаю! Это же раковина! Это, может, для вас раковина, для нас э, катаванна. А ты же воды боишься. Вот, зараза, спалили. У меня тут хозяин свой бизнес. У меня тут свой самогонный, ой, этот, молочный аппарат. Молоко по ночам гоню. Буду продавать Местным котам, соседским, что прочим в дешевле чем в магазине. Брать будут усе. Тебе, кстати, хозяин 50% скидки тогда. За аренду помещения. Уже целая бочка молока есть. Не хочу тебя расстраивать, но молоко портится, если оно не в холодильнике. Да ну, это вся моя работа, коту под хвост. То есть под собачий хвост. <музыка> Не понял, это что? гуманой танцевал. Эти уже от молока все мерещится. Хе, а молоко-то оказывается неплохое. С сюрпризом, хозяин, будем продавать. Кот белый, хвост рыжий, текстуры не подгрузили, слышишь ты меня бесстыжий. Че-то я не понял, это шоховараша, шо, сосиска. И что танцует? А чё это ты белый, а хвоста рыжий, а слышь, что кот, а? Это потому, что у меня мама инь, папа Янь, а между ними Лех утянь. Вот поэтому у меня хвост рыжий. А твоего утянет через 50 дней одни косточки да клюв останется. А чего это? Потому что Новый год уже. Как это? Через 50 дней Новый год? Ой, стоп! Столько работы на Новый год предстоит сделать. Ой, кстати, ошибся я. Новый год через пару недель уже! Хватит трундец, сосиска! Пора хозяину помогать елку валить, то есть украшать! Караул! Хозяин! Тараканы атакуют! хе <реку> Мурзик, какой это таракан? Это с реки рак. С реки рак? Первый раз слышу про такого монстра. К какой с реки рак? Это рак, который живет в реке. И, кстати, если отварить раков, они очень вкусные. И что, тараканов любишь воронных? Сосиска ж вкуснее будет, хозяин. Да <реку> не таракан, это тарак с реки. Называй, как хочешь, среки-раки свои, а я лучше пойду пожирать глазами хозяйкины отбивные. Ай, кстати, хозяин, чё смотришь на меня? Убирать когда будешь? Ну, Мурзик, да я тебя! Да что мне одному опять показалось, целое видео какой-то хуманой танцует. «Все, надо завязывать с испорченным молоком!» Прожив с бабушкой лето, наш Вася остепенился. Полюбил смотреть вечерние сериалы и при этом самозабвенно шелкать семечками. «А шо, нельзя?» «Срочное сообщение! Кот собрался куда-то ехать, но приуныл прямо на станции». «Эй, Вася, а ты куда собрался ехать?» «Рыбалку собрался, да вот, чухи-чухи свою пропустил!» Придется ехать завтра. И все-таки она вертится. Вот какой аппарат для космонавтов. Ну ты дурачок, это ж стиральная машина. Когда твой кот сожрал всех мух в квартире. Молодец, Блошкин, дай пять. Даю. Смотри, смотри прямо мне в глаза. Отведешь взгляд, не дойду, упаду. Ну да, смотри, не разбейся, 20 сантиметров до земли-то. Тихий дом. Ну что... Ну что там? Есть моя косточка? Не, косточки твоей нету. Одно мясо только в холодильнике. Да сыт я, отстаньте уже со своими острыми ошушениями. Не ем я голубей, не ем. Кто там пришел еще? Какие гости? Тут самим есть нечего. Еле перебиваемся. Сосисок на котлеты, из котлеты на сосисок. Правильно говорит на сосиски. Мы суровые викинги, мы все знаем, правда, хозяин? Правда. Понимаете, плоды, они вкуснее всего, когда они запретные. Я-то не ем помидоры, зачем мне они? Но они что запретные, надо попробовать. Остался всего один месяц лета. Не, ну ты слушай, ты как ходячая бомба осталась. Три, два, один месяц лета, ну а что дальше? А что дальше? Останется три месяца осени Кот-тюлень Да-да-да, кот-тюлень Давно хотел с тюленями поплавать в аквариуме О-о-о, в тюляниуме Ну кто же рыбу в уксусе замачивает? Ну, хозяйка-голова Все испортила балда Вот так всю жизнь Живешь на два окна Там корм, а тут жена в нашем доме появилась хризантема экзотическая, мясоедная, водой не поливать убежит. Что происходит? Это когда хозяйка у тебя гимнастка. Давай, давай, давай, фартука делала, а? Молодец, косынку повязала, молодец. Руки помыла, ага. Какие пирожные, фарш крути. Одиноким был я, словно деревце, только благодарен я судьбе. Это точно никуда не денется, этого я вырущу себе. Коты и дети одно и то же. Написано ж на коробке не переворачивать, когда Васенька спит. Ага, веник взяла, ищет меня. А я предохранился, воздушно-пузырчатую пленку закрутился. Дом... Да. Хорошего я мыша завалил Это свинка Ммм, какой монстр Свиномыша, вот Хороший друг не пытается разнять драку Хороший друг вылетает в драку С ударом ноги Вася, вот ежи Они тоже ловят мышей, они тебя научат Ну-ну, тогда я их тоже научу У вас в ногах валяться И тереться об их Ну что, хозяин, может по бургеру? Ага, по бургеру, вот, чуть на сидушку вылезаешь.